Всем привет, мои дорогие друзья! С вами, как всегда, я Саша, и со мной сегодня Илюша. Всем привет! И сегодня мы вместе будем проходить паркур карту. Ну, ну что, ребята, поехали? Эй, эй, эй, эй. Вот на таком замечательном острове вот илюша возьми книгу пожалуйста и читай ее работа я не понимаю В смысле давай Мой English is not perfect. Дол хаус, Илюша, дол хаус. Добро пожаловать на карту давай как играть, давай давай так. Ну, так, берешь и, и прыгаешь, умираешь. Как играть? И это суперсимпл, это понятно, круто ты прыгнул. Я а... знаю где. Я знаю где ты. Это Наверх посмотри. Это... Это крутая единочная игра. Тут много паркур... Посмотри на меня, пожалуйста. Ну, в принципе... В принципе, ребят, всем спасибо за просмотр. Сейчас, подожди, я к тебе телепортируюсь. На каждом острове есть чекпоинт что-то там, после первого прощения <связать> книжки, <связать> прочтите книжку и получите информацию, как, как начать стартовать. Прыгни и начни... Бля, С начального острова, да, правило, не использовать читы, не использовать э, э, гейммод, э, не использовать, please, использовать э, дефолтный ресурс пак, э, фанеса. В смысле шрица? дефолтный ресурс пак, я тут, значит, с фейлфул э, <связать> сижу. И используйте... Если вы записываете видео на YouTube, то оставьте ссылку. Ничего мы оставлять вам не будем. Идите на я. критиковать карту. И добро пожаловать. Все, пока. Welcome. Давай. Тут сложно. Я не лучше. Так, ладно, я с прописал. А я нет, я, я буду допрыг... тебе Я допрыгнул, блядь. я дальше. Это... Прошел. Сука. Подожди. Я почти прошел. Бля. Бля. Вся какая-то мокрая, я вспутев. Ой. Я... Блин, подождите. Как бы... Блин, ты серьезно? Нет. Подожди, ты сейчас нет. где? Я наверху. Стой, стой, стой, не прыгай, не прыгай, не прыгай, не прыгай. Все, я здесь пампун поставлю, короче. Так, СП, пампун. Я прошел, СП. Тэпайся. А? Ты серьезно? Ну ладно. Так, где-то я пик Пожарный поставлю так. А вдруг Что? он не работает. Ну если ч. Чё... Mm -hmm. Тут написано. Вз... Возьмите поушен, но я и не знаю, как его взять, поэтому пропустил. Не бери, не бери. Лучше Ты не рыбайся. Ты упрыгал? Да я уже нормально пропрыгал. Ты упал? Да. Упругался, да? Споткнулся немножко. Блин, подожди, у меня... Я забыл клавиши сменить! В да у меня аж клавиши сменные на клавиатуре Не забывай это, у меня они не... Вспотели уже все А, так вытри Так я сменил Эти удобные, они, ну, рельефные Я их чувствую Как свою очку ты, если что Сразу говорю, спампоинт использовать можно как бы, никто э. этого не запрещал. Вообще, там было написано в правилах не использовать. Ладно. А, кому нужны эти правила? Слушай, правила созданы только для того, чтобы их нарушать. А! Я перед лестницей споткнулся. Понял. А я а! я спампоинт прописал, если что. Так что, я нормально. Ну, слушай, паркур такой вообще изичный. Вот как по мне. Да. Особенно С со спампойнтами. Если чё, телепортируйся ко мне. Тэпайся. Тэпайся ко мне. Эм. Ну, тепайся, ты чё? Я хочу попробовать сам пройти. Тэпайся. Да да, тут изи просто все. Ну да. Только это лестница. А я с Получилось. лестницы, короче, упал. Получилось. Ты понимал. Я на лестницу запрыгнул и почему ты с неё упал. Тэпайся ко мне. Смотри. <свыч> Я говорю Тэпоси, Тэпоси ко мне. Я прошел. Вот. Ау. Тут как? О, у меня автопрыжок а! включен. Ап. Блин, сейчас по лестницам придется. <связь> <Блин. связь> <связь> Просто посмотри на чат. да. -да, -да. Тайминг неправильно подобрал. О, господи, блять, ты прилетел и испугался. Тэпайся. Тут сложно пройти, но ну, пока кактусу, в смысле. А, нет, по кактусу там впереди сложно пройти. Я просто немного перепутал. Нет, там легко Давай. Да! Спасибо. А, а, Мне скинул. Скину. Так, опа, все, я Давай. Если я на всякие пожары тут, короче, спампоинт поставлю, я буду спампоинт там. Это. Я в небе точку поставил Возрождение, подожди. Все, подождите, мне тут срочно спампоинт надо поставить. Серёг, что? Пал. Что я там говорил? Да паркур изичный. вообще нормально так. -джамп. о. Ау, я <гас> Нет, да блин! Ненавижу fire jump. Я сейчас сгорю, короче. Ты Что еще это? и в лаву <гас> упал, да? <гас> <гас> я горю, я <гас> горю. Ау, жопа поджарилась. Вот этот fire jump. Так. Я чувствую, я эти заборы не уже не переживу, поэтому spawn <гас> point. Так, э, все, я потух, я потух. Какое смешное слово. Да прыгайся ты! Сука, я прошел, ведь. Блин. А, мама. Давай-ка. Ты прошел, да? Сейчас я тоже пройду. Нет. Давай, ну давай. Ну давай, ну ⁇ ёпта, ну я же смог первый раз. Что, что за фигня? Я сейчас пыль... сгорю. Да, в смысле там... О, Она же стоит О! Так, вот так. СП. Вс ⁇ Ты меня еще столкнешь. Телепортируйте ко мне. Так, сейчас я сам. Я сам разберусь. А че мы заорали, кстати? Бля. Я заорал, потому что я упал. Как бы давай дальше. Ты вот с этого блока пик перепрыгнешь на этот. Давай тебя, короче, пихну. Прыгай. Видишь почти? Надо было Подожди, давай, тэпайся ко мне. Вот. А, господи, так. Давай. Давай, давай, давай. О! Давай, подожди, стой, ни иди, не иди, не иди, я к тебе топнусь. Сука, я клавиши перепутал. Давай. Ща. О! Сейчас я закончу гореть. Пойду. Бля. Если что, телепортируйся, я живой еще. О! Опа. Здесь вообще. Блин! Я не люблю лестницы! О! Лестницы! Лестницы! Я свой чекпоинт поставил себе. Это, короче, вот так надо вот отсюда сюда прыгнуть. Кажись, или, или я неправильно мыслю. Да, кажется, реально я правильно мыслю, слушай. Ну, у тебя я почти тебя получилось, подожди. Ну, смотри, вот я тебя вот так. Бля. Давай, Илюша, Илюша. Илюша. О! Молодец! Красава! Подожди, я к тебе тэпнусь. Спам-поинт пропишу. Давай. Ой! Мы что, в миксе, что ли? Так, давай-ка. Телепортируйся к мне. Я тут сейчас по забору прыгать. Спасибо. Ты тоже упал. Серьезно, ты меня скинул. Ты меня, короче, толкнул, а я там перед заборами. Подожди. Все, можешь тепться. Ну как я крысы печатаю сейчас, слышишь? Мою клавиатуру. Че так прыгаешь? Блин, ты меня скинул? Что у меня сейчас просто блять? Ару. Не телепортируйся. Вонченые заборы! Ты ч, ко мне в воздухе телепортировался? Ну да. Давай. Ну я тебе пихну, короче, туда. О! Стой! Короче, сейчас буду подниматься с самых низов. Я опять там прыгнул. Телепортируйся. Да что? Ты что, серьезно? Давай. Стой! Стой! Стой! Так. У меня чисто а вот. Иди, я с помпой здесь поставлю просто. Так, все, теперь моя очередь. Давай. Я тоже хочу. О! Что за... Я сейчас, я чисто за тобой прыгаю и попадаю. О, бля! Понятно? А ты тоже сдох? Да, я именно вон на том сдох Понял? Я успел с бомбой поставить. <aky doors> <Club> Опа. Карта там будет не знаю идти. Опять лестницы, слушай. Прям да что любит. за херня? Да, успокойся ты. Подожди, спаун поинт! Поставил! Успел! Опять заборы, слушай. Подожди, стой, стой, стой, стой! Где ты? <laughs> <laughs> Просто если чат открыть. <laughs> а? <Ты чё>? <laughs> <Здесь>. <laughs> так, ну-ка, пошли. Ой, ставчик понял. Да я уже поставил. Ты чё? <свеч> <свеч> я упал. <свеч> <свеч> бляха муха. <свеч> да что за говнище? <свеч> А я Гарри почему-то. А, все, отпустила и забыла. Давай. Так. А ч ⁇ я здесь это? Ты издеваешься? О. Посмотри вниз. Куда? Здрасте. Я не знаю, ты меня, короче, тыпнул. Сейчас я тыпнусь. Бля... Ща я тыпнусь. Че, я тэпнусь? Блин... Давай, я пока пройду тут... Так... Продолжаем наши... Паркур... приключения... Как страшно... Блин... Ну, ладно, я подожду. Так, я тут. Давай, я уже тут нормально так пропоркурил. <свят> Телепортируйся. Так, ну, у меня, в принципе, есть последняя попыточка. Понятно. И ты просрал все. эту попыточку. Да. Никто не удивлял. Па. Иди. <свят> <свят> назад. А. <свят> <свят> ты серьезно? А... <свят> <свят> Куда ты Понимаю. пропал? Понимаю. Что за? Да бляха, муха ты. Подожди, я не двигайся. А. Все, можешь. <связываться> Двигаться. Ой, слизень. <связываться> <связываться> да что за? Опа. Я сейчас чуть не спрыгнул. <связываться> Так, давай, идем. Слушай, по-моему, я с поломанной рукой, в принципе, пройду лучше, чем ты. Я, который парколщик 228. Конечно. Ты чё? Блять! Фига, я на льду улетел. Залетел, я бы даже сказал. Бля, я вижу, как ты упал передо мной. Бля... Так, ну-ка... пи пим пим пим Ну Так, подожди, ка я сейчас... Ой... Подожди-ка, я сейчас к тебе... В смысле?! За что? Ты мне мешал распрыгаться. Давай, иди первый. Разрешаю. А, спампойнт. <связь> Подожди... А, спампоинт. Подожди. <связь> спампоинт. Блин. <связь> Не зря <связь> ставил, кстати. я из-за того, что хотел заржать, упал. Когда ты падаешь, я лучше не буду ржать. Там еще долго карту это проходить. А, недолго. Ну, слушай, почти прошли. Кстати, мы реально почти прошли. Бля. Я на кактус сел. Интересно, на сколько минут у нас это видео будет? Я не знаю, но оно длинная. Я вырезать ничего не буду. А я буду. Там ты отошел просто. А, ну это тоже, и там, где ты клавиатуру менял, я думаю, в принципе, тоже можно поменять. Точнее, вырезать. Опа! книжка! Прилетел такой магический фокус, и на, Давай. Читай. Так, пока Дэйдж, короче, он говорит, что это крутая карта, и надеюсь, что вы веселитесь. Конечно! Конечно! Вон ты тут цыганский фокус показываешь. Колдунья. 20 века. 20? а а Я там чекпоинт не прожал. А я прожал. Я вообще сейчас вам здесь поставил. Нормально. Слушай, а как здесь пройти-то? А ну, Понял. Я тебя пихну, короче. <смех> О, давай. <смех> давай, раз, два, три. Чпок! Что-то ты немного не туда чпухнул меня. Давай. Давай. Тебе, давай я тебя. Раз, <смех> два, три. <смех> О! О! Видишь спампоинт? Все. а Ты меня скинул, собака. Ты меня скинул. Подожди тут Я в воздухе поставил. Да. Телепортируйся. Ну, подожди. Я прошел здесь уже. Давай. Вс, молодец, красавка. Что? Ой. Там слизень, О, там это? слизень! А я вообще по слизнению не попадаю. Я не понимаю, тут нужно разгоняться Опа. или нет? Я все. Ты, ты разгонялся? Нет. Я просто, типа, взял и прыгнул. Суицидник. Так, сейчас Спампоинт. Так, ел. Блять! Я не сдох. Жалко. Что у меня не там вон, по? по да он, почему он? это такое? <свеч> Блять, ты сдолбал! <свеч> я пройду, быстрее. Собака! Вс! Наконец! -то. Сейчас повторно спомню. А, а я над посетов... тобой. Быстрее ровно над тобой. А я вернулся. Ты прошел там? Да. А, подожди. Никуда не иди, пожалуйста. Остановись! Все. Тут, я тебя снова, короче, пихну. Я на дерево. Да ты достал! Давай. Почему у меня опять спампоинт не там поставился? Или ты меня скидываешь? Я не знаю. А у тебя спампоинт не там поставился. Давай телепортируйся. Давай Лети Три О, Ой, тихо ТП Ой, тьфу Опа Господи, с этой клавиатурой так непривычно, конечно Так СП Нифига ты Слушай, прошел тут нормально Молодец Так СП Сразу Ч ты орешь-то? Так. Я, в принципе. Тихо-тихо-тихо. Сейчас ты меня спихнешь отсюда. Давай, кто идет? Давай, я. Опа. Опа. Опа. Слушай, мы прям почти. Прошли. А, там еще по деревьям надо, капец. Фу, наконец. Я прям на самом-самом-самом финише, блять, А нам, короче, нужно найти этот сундук, самыми гениальными чемпионами, как нам сказала табличка. Тихо-тихо-тихо. А, отойди, отойди, отойди. спасибо. А, я тогда по другому дереву пойду. Так, это то же самое. А, ой. Короче, это... Там можно найти, вон, видишь, это типа... Если мы найдем сундук, то мы будем чемпионами. Молодцами. Молодцы, сосут концы. Как бы... Я должен был пошутить на эту тему. Блин. Опа. Вот сейчас закончим. Давай, закончим. Давай, это мы не ферст... Ага. Мы не молодцы, мы не сосем концы, ребят. Сорян. нас создатель карты вообще молодец у меня. вся мышка... Молодец сосет конец, ладно, все. У меня ручка ну, знаешь, у меня мышка мокрая. <свёздный> <свёздный> В это спуси, блять. Ну, добрая. В общем-то, дорогие друзья, если вам понравилось это видео, обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, рекомендуйте это видео своим друзьям. Ну, а с вами был я, Саша Ари, и со мной сегодня был Илюша. Всем удачи, Всем. пока.